Я никогда еще не исполняла. Я его написала уже довольно давно. Мне просто очень нравится Высоцкий. И... Да, вам даже кому нравится Высоцкий, поаплодируйте. Мне очень нравится. И я представила, чтобы написал Высоцкий о социальных сетях. Если бы вот он жил в наше время. Я даже немножко себе приоткрою текст. Я надеюсь, что я его помню, но. Но я приоткрою его. Я иногда так делаю, но практически все помню наизусть. Но на всякий случай. Это песенка о социальной сети в духе Высоцкого. На скотный двор пришел прогресс Быть может под забор пролез Пути прогресса темный лес Он хитрый лис Презентовали поутру Соцсеть свинарник.ру И в эту черную дыру Все кинулись Предлагалось заполнить личных данных две строки Рысаками стали пони, лебедями гусаки На волне адреналина даже тульский петушок Сделал из себя павлина, применяя фотошоп Но что за новая стезя, что можно, а чего нельзя Кобылы просятся в друзья с коровами с Хотя на пастбище они всегда держались в стороне И никогда при встрече не здоровались. Начался нечеловечий сетевой набор друзей, Псы добавили овечек, козы, уток и гусей, Что за детская забава, цифровая наркота, Даже хатика добавил одинокого кота». Тут поднялся галдеж и лай. Несправедливо ставят лайк, Вон телка сколько набрала под -де о А что касается свиньи, Свинью никто не оценил, Но так уж вышло, извини, обидели. Появились правдолюбцы, свинолюбцы вслед за ней, Что, мол, телкам отольются слезы горькие свиней. Если всем объединиться, пошлых телок запретят. Сплошь закрытые страницы с аватарками котят. Но это лишь начало зла. Баран не оценил козла, и тот тогда его послал все гордые Такая вспыхнула война, что петухи кричали снар, что приезжал ветеринар из города. Написали из Гринписа бой дискриминации. Заносите в черный список всех, кто вас не оценил. Нужно вырваться из плена, нужно выжить, вашу мать. Все забанили друг друга и пошли спокойно спать. Спасибо, мне было так страшно, но, но все прошло хорошо.